Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы с вами посещаем центр города. Это вот у нас улица Октябрьская и течение с улицы Комсомольской. Сегодня мы идем во вторичную недвижимость, квартиру двухкомнатную в центре города, которая построена. Дом находится за мной из кирпича и в этом, этот дом ведомственный. Рядом у нас находится улица Мира, рядом с улицей, ну, на пересечении Октябрьской и Мира находится сквер. Буквально в двух кварталах по улице Комсомольской мы попадаем на улице Красной. В ту сторону два квартала мы попадаем на Кубанскую набережную. Это самый центр города, самые дорогие квартиры здесь находятся. Сегодня мы посетим с вами двухкомнатную квартиру в этом доме. И так как я говорил, дом закрытого типа... Здесь въезд в арку. Вот он. И сам дом вот здесь он находится. Довольно зеленый двор. Огороженная территория. Автоматические рульстравни, ворота, охрана. <coughs> двор зеленый. Еще раз повторю. Дом кирпичный. Первых, первый этаж с той стороны эта компания «Газпром» занимает. Здесь улица Мира. Рядом улица Октябрьская. Центральная часть города. Большое количество компаний дворовая площадка и сесть гаражи мест в принципе достаточно много для парковки автома автотранспорта в городе можно приобрести один из гаражей они тут тоже периодически продаются Итак, это у нас селедка дома здесь пять квартир на этаже лифт вот квартира двухкомнатная вот здесь хорошая дверь Металлическая, плотная. Входим. С этой стороны у нас шкаф-купе. На всю стену. Здесь вешалки. Вот домофон работает. Вот. И проходим, попадаем в квартиру. Есть небольшой такой коридорчик. Порядка 7 квадратных метров. С этой стороны объединенный санузел. Санузел Это тоже сделан ремонт, сантехника, унитаз установлена, душевая кабина, ее здесь заменили, здесь была ванна, но ну, решили поставить душевую кабину, здесь более практично, места вас становится гораздо больше в ванной комнате. Так, пойдемте дальше. Холодильник в коридорчике, здесь кухня, кухня небольшая, ну, в то время, к сожалению, в Советском Союзе. Год постройки 90-го года. Индукционная плита. Хорошая. Духовой шкаф. Выглядит. Это у нас улица Октябрьская. И впереди у нас Кубанская набережная. Здесь у нас вот зал большим диваном. Большая стенка. Квартира продается с, ну, с хорошим ремонтом и с мебелью. И еще у нас еще одна комната. Квартира на две стороны. Здесь у нас еще кладовая. Вот она такая. И спальня. Спальня здесь порядка 16 квадратных метров, может быть, 15. И со спальни еще выходит лоджия. Лоджия. Здесь тоже как бы сделан такой ремонт. Хорошо утеплена. И вид во двор. На детскую площадку. Рядом, вот он у нас, прямо смотрится храм на улице мира находится. Вот у нас Хилтон. Там вот Сбербанк во дворе буквально челюстно-лицевая хирургия большой комплекс здесь все рядом абсолютно центр города тут все есть школы детские садики магазины стоимость этой квартиры стоимость этой квартиры 4 миллиона 200 тысяч рублей